Внимание, спойлеры. Доброе утро! В этом видео кратко расскажу о Чифу Матсону из аниме манги кем мстители. Я не стану говорить с тобой вежливо, старшой. Чифу, это верный человек, отличающийся спокойным, рассудительным характером. Он готов дать волю своим эмоциям, когда этого требует сама ситуация. И не стесняется слепо помогать другим, даже если его бьют друзья или за друзей, он все равно остается на их стороне, как, например, в случае с Баджи. Баджи сейчас избивает своего зама из первого отряда то свой. своего самого доверенного помощника. Чифу также готов выступить против тех, кто поступает предосудительно с моральной точки зрения, даже если они занимают высокое положение. Хочешь отомстить за кейские Бадзи? Что? Кисаки. Такимичи доверился ему и рассказал о том, что он перемещается во времени Чифу помогал Такимичи разрабатывать планы по спасению и не только Как правило, он сохраняет спокойствие в ситуациях с высоким давлением, которые могут даже стоить ему жизни Хотя он ведет себя как знающий рассудительный человек, иногда он наивен и не всегда все тщательно планирует, что иногда приводит к печальным последствиям если хочешь убрать Кисаки, сейчас не время. 13 лет его рост составлял 168 см, а вес был примерно 53 кг. Цвет глаз и светло-голубой, в левом ухе персинг в детстве у него была также короткая стрижка, верхняя часть волос была выкрашена в светлый цвет, а бока оставались черными. Его часть можно увидеть одетом в форме тоствы. Даже в настоящем времени Чифу по-прежнему носит прическу с короткой стрижкой, но она черного цвета и заметно аккуратнее, чем в молодости. Чифу является заместителем командира первого отряда Баджи, что дает ему власть над отрядом. Когда он учился в средней школе, то он подчинил всю школу, то даже старшеклассники боялись с ним драться. Это было обалденно, Чифу! Побил старшака, как нефиг делать! Не удивлюсь, если ты всю страну под себя подомнешь. Чифу компетентный боец, способный держать себя в руках во время драки. Хотя он не относился к числу сильнейших, однако его боевое мастерство не стоит недооценивать. После того, как Чифу был отпижен Ханма и Кисаки, он пошел помогать такими, и дрался с Ину Пи. Можно или Инуи, как хотите. Возможно, если бы Чифу был в нормальном состоянии, то он мог бы и одолеть Инуи. Интересные факты согласно официальной книге персонажей. Люди, которых он не любит или боится, это Казутора Хадемия и Досредамус, потому что он боялся пророчеств, он не мог спать и за ними по ночам. Его героическая история. Он упал со второго этажа жилого комплекса, когда бежал за Пик Джаем, но не получил никаких травм. Если что, Пик Джей это его кот. Из запроса «Кто самый быстрый бегун?» Чифуэ занял третье место в ТОП-3 лучших. Из запроса «Кто силен в армрестлинге?» Чифуэ занял третье место в ТОП-3 худших. Из запроса «Кого вы хотите видеть в качестве подчиненного?» Чифуэ занял первое место в ТОП-3 лучших. Чифуэ проснулся, принял ванну с пиджаем и играл с котом до полудня. Поэтому он оставил школу и пошел прямо к дому Такимичи. Он был голоден, поэтому он открыл холодильник и увидел там Милли Скрипс с надписью «Мое», после чего съел его без разрешения. Такимичи заметил это и вызвал его на дуэль. Однако Такимичи разозлился и заплакал после того, как его облапошили в файтинге в игровом зале. Поэтому по дороге домой Чиву захватил ему Чокопай. Ну, на этом пока что все. С вами... Монтировал Ани Лэнд, а озвучивала я Хаверисты Грела. Блять, какой же это крин, короче, пока.